Научно-исследовательский институт бытовой химии Роса представляет, опять мыть посуду, что за неблагодарный труд. Кого хоть раз не посещали такие мысли, а меж тем мытье посуды, это одно из самых важных дел в домашнем хозяйстве. От того, как мы с ним справимся, зависит не только эстетический вид наших тарелок, чашек кастрюль, столовых приборов. Более того, недостаточно промытая посуда становится домом для множества вредных микроорганизмов. Они вместе с не полностью смытым посудомоечным средством способны подорвать здоровье нас и наших близких. Вот почему, мытье посуды, дело ответственное. Теперь поговорим о том, как его выполнить блестяще. Начнем с того, что сегодня современная посуда необычайно многолико. Фарфоровая, стеклянная, пластмассовая, керамическая, стальная, серебряная и даже деревянная. Все эти материалы обладают различными свойствами, а значит и требования к мытью посуды из них будут неодинаковыми. Важно отметить еще и то, что на поверхность посуды могут быть нанесены рисунки или антипригарное покрытие. Мытье таких изделий должно быть особенно бережным. Равно как и посуда из тонкого стекла и фарфора. Добавим к этому многообразие форм и размеров, от изящных салатниц и бокалов до причудливой кухонной утвари. А самое главное, это, безусловно собственно пищевые загрязнения. Современные блюда и их ингредиенты отличаются большим разнообразием, порой оставляя на тарелках сложно удаляемые следы своего пребывания. Однако весь широкий спектр пищевых загрязнений можно свести к нескольким группам – белковые, жировые, крахмальные, пригоревшие отбеливаемые исходя из этого основное свойство средств для мытья посуды это их универсальность способность удалять загрязнения различного состава поэтому рецептуры посудомоечных средств включают в себя так много компонентов ведь каждому из них отведена своя роль в процессе мытья посуды все они отражены в графе состав на этикетке любого посудомоечного средства давайте познакомимся с ними поближе Итак. Поверхностно-активные вещества, павы, способствуют переводу всех загрязнений, даже нерастворимых в воде, с поверхности, в моющий раствор. Щелочные компоненты расщепляют жиры. Энзимы или ферменты прекрасно справляются с жировыми, белковыми, крахмальными загрязнениями. Отбеливающие компоненты разрушают любой окрашенный налет на посуде. Комплексообразователи делают воду менее жесткой и облегчают удаление разнообразных загрязнений. Ухаживающие компоненты позволяют снизить негативное влияние средства на кожу рук и, наконец, отдушки и красители. Они создают посудомоечному средству законченный образ, придавая приятный запах и цвет. Итак. Мы рассказали вам об основных компонентах посудомоечных средств и видах пищевых загрязнений. Из следующей серии вы узнаете особенности рационального использования средств для мытья посуды.